Итак, данный ролик хотел бы снять специально для интернет-магазина June. Заказал себе чехлы из... экокожи. кожи. Ну, так как эти чехлы называют экокожи, кожи, обычно дермантин. Чехлы дешевые, обошлись вообще дешево, что-то там, блин, даже меньше 2000 рублей, потому что со скидкой вышло. А, честно, вот подобные чехлы, которые вот у меня лежат. Эти чехлы я покупал себе, блин, почти 3000 рублей, но это было в 2012 году, машина, блин, уже отъездила после этого очень много времени. Сейчас чехлы дешевые, блин, если честно, я удивился, я думаю, что они хотя бы сколько-нибудь продержатся, но давайте покажу конкретно, что за чехлы, я уже, в принципе, все застелил, покажу, что они из себя представляют. Так, ну и начнем. Вот такой вот диван. Чехлы, в принципе, здесь вот, видно, все закрывают. Все закрывают. Единственный маленький нюанс, совсем маленький, это то, что они вот здесь чуть-чуть вот не до конца доходят. Здесь, это, как мы видим, вот с фасада не видать. Чехлы нормально все сидят, все, натянулись. Единственный нюанс маленько тут. Резиночек, как некоторые говорят Завязок не хватило Надо было чуть-чуть их побольше нашить Чтобы они ну, по максималке обтягивали Я там пришлось чуть-чуть дырявить И маленько больше обтянул Здесь, я, наверное, это уже не, не видно будет Но нижний диван практически нормально Там тоже чуть-чуть его натянул Максимально В принципе, облегает как нужно Никаких особых проблем я не увидел Весь диван, задний, в принципе, хорошо застелил Передний Вот у него, в принципе, подголовник прям натянулся хорошо Сейчас спереди посмотрим, для начала сзади Так, смотрим, чехлы, да, вот они доходят Ну ниже их никак не опустить Вот так как есть На спинку она целиком натягивается Как буквально Мешковина натягивается хорошо Как бы надевается Единственный нюанс Сейчас спереди покажу Впереди у нас вот такой вот, вот он надетый, вот он подголовник, он надетый хорошо. Здесь имеется у нас вот такой вот прорезь, неплохая прорезь. Ну, лучше бы, конечно, чтобы вот так хотя бы можно было бы сшить, я не знаю. Ну, хоть как-то, чтобы вот эта херня вот так вот не стягивалась. А так, в принципе, я думаю, с этим проблем нету. Да и это меня особо не это волновало. Чехлы вот они, видим, чуть-чуть даже с перфорацией сделала. Так, так это, видать, еще осталось. Так, здесь смотрим. Завязочки. Маленько с завязочками тут проблема. Ну, две, две вот так вот а спереди они завязываются, затягиваются. И одна вот здесь и а сбоку. Здесь ее пришлось туда дальше протягивать. Единственный нюанс, что завязочек нет вот в этом месте. Потому что каждый раз, когда жопой садишься, вот это все добро вот сюда вот будет собираться. Ну, конечно, потыкать это не особая проблема, зато и пылесосить будет проще. Только в этом как бы нюанс. А так чехлы, в принципе, легли идеально, нормально. Я считаю, за 2000 рублей это очень дешевый, хороший результат. То есть, ну, там, то есть, на том, на той сидушке ровно так же, как и тут. Так как я, в принципе, чехлы стараюсь покупать, блин, ну, не покупать дорогие. Да. Мой девиз. Думай о бюджете. Чехол мне действительно удовлетворяет. Все нормально, отлично посмотрим сколько он пробегает надеюсь они тупо не полопаются у меня через месяц через два но по сути зима покажет я единственное скажу что чехол сам по себе материал он маленький такой не эластичный, он не сильно мягкий он грубоватый то есть он может шелушиться буквально уже через год но я считаю даже если на год таких чехлов хватит это уже хорошо Новые чехлы купил, блин, так же катаешься, не заморачивайся. Отличия у них есть. Те, которые я покупал, они из мягкого дермантина. Такой прям ну, мягкий, мягенький, а этот жесткий. Он может и стираться с годами. А так, в принципе, чехлы я довол... с чехлами доволен. Я надеюсь... Ну, покупки я рекомендую. Чехлы действительно хорошие. Заказывайте, я думаю, не прогадаете. Я их надел за где-то часа за полтора. Вот так вот, на этом я в принципе обзор заканчиваю.